Всем привет! Это я покажу, как можно удалить фон с фото онлайн. Итак, мы пишем в браузере запрос удалить фон с фото онлайн. Обычно я пользуюсь сервисом photo.ru. Заходим сюда по первой ссылочке. Вот у нас есть окошко. Сюда мы должны вставить фото. Это я уже фото приготовил. Сейчас покажу. Вот мое фото вставилось и сейчас уберется фон. Вы можете либо вставлять файл Сюда его скопировать, Ctrl-C, Ctrl-V, вот, либо, как я, нажать добавить, видите, ваше фото вставится. Как вы фон удалили, нажимаете скачать, нажимаем скачать, и вот, что у нас вышло, вот, наш фон удален. Это всем пока, я надеюсь, видео было полезным.